Приветствую всех любителей видеоигр. Представляете, решил дать этой игре. Ух, такая громко! Не то чтобы второй шанс, но хотя бы намек на то же самое продолжение. По камере в прошлой серии мы уже знаем, что в принципе кошку как-то можно поднять. Как именно я точно не проверял. Но до того, как мать пойдет на этот самый, на кухню, то в принципе, я думаю, что молоко. Должно заставить кошку Пойти сюда Ну-ка Да Это хорошо Так Блядь, ты-то -ты куда падаешь? да ты да, да, да, да Отлично Нет, стоп-стоп-стоп, бежим-бежим Нормально-нормально нормально. Так, да тихо ты Сначала спасаем мать Так, а зачем нам все-таки топор? Я так и не очень-то понял ну, то есть, грубо говоря, сойдет. Грубо говоря, бери. Ну еще этот шиф так долго. Это, конечно, хорошо. Все, отлично, идем, идем. Нам дают топор. А, точно, к матери в комнату попасть, я понял. Ты-то куда, блядь, ебаный рот? Блядь, сам себя ебнул. Сам себя, блядь, сука. Точно, топор нужен для того, чтобы, блядь, заколоченную дверь открыть. Вот оно что, вот оно зачем. Вот оно зачем. Только вот я так и не понял, как сестру точно спасти. Подъем, подъем, подъем. Wake up, wake up. Все, все, все, погнали. Сразу на шифтах, будем по половинке тратить, потому что если тратить в другом количестве, то, естественно, будет меньше. Еще нам зачем-то там уточка дается. Так, ну мы теперь, в принципе, полностью максимально знаем, как действовать. Главное самому, блядь, на этом Да куда ты, блядь? Надеюсь, кошка сюда пойдет Очень надеюсь Нет? Как зано? Рестарт, вижу Так проще, реально Реально так проще По-другому, ну прям, ну никак Так, еще кукла у нас есть зачем-то Точно зачем тоже, пока не понимаю Так, у нас можно Опции есть, ну допустим Ну это понятно Подожди. А, ну итомы. Все, хорошо. Пока что тут все надо очень быстро все делать, и это прям.. Прям меня немножко это самое напрягает. Так. Так, итомы. Ага. А как взять-то? Так, ладно, я понял. Пока дропни. Итом. Отлично. Ага, ага, ага, ага, так, итамы ага, ну открывай, взяли, побежали, побежали, ах ты ж, блин, я все слишком долго делаю, все прям реально долго делаю, так, гропаем, ага, побежали отсюда, теперь берем тебя, Отлично, отлично Итамы. А как взять-то, блядь, правильно этот предмет? Блядь, это надо бросить и этот предмет Чтобы взять и этот предмет Как неудобно Все-таки проще реально избавиться от него на какое-то время Так, бросаем Побежали Взяли Дальше побежали так, сестра уже пошла. Это очень плохо. Это очень плохо, но пока что ладно, забиваем хуйню. Ага, отлично. Ага, отлично. Ага, отлично. И что сюда приперся, блядь? Вижу. Так, понятно. Понятно. видеть ты вижу? то взял шотган ух ты так меня позвала мать а зачем мне шотган подожди а на клюге блять менять привет ой все не успел понятно ладно пофиг Так, зачем ты бутерброд? Ну, можно с тобой еще поговорить. Блин, я так вот не понял, как это. Как сестру спасать, еще пока не понимаю. Ну да ладно. Вот все, чесики, чесики. Да все, отстань ты от меня, еб твою мать. Так, пока не очень понимаю, как спасать сестру. И куда мне нести? Ой, бутерброд. о, Держи. А! Я же тебе бутерброд принес, тварь Блядь, он так за мной побежал Теперь думаем, как спасти сестру, блядь Потому что если мы сейчас не спасем сестру То все, начинается пиздец сразу же Прям стоит одному члену семьи умереть Все, звездец Wake up Wake up Ну, по крайней мере, вторая попытка уже получше будет немножко Так, думаем, думаем, Сашка, думай Так, ну здесь, в принципе, понятно, делать нечего Вначале действия все простые. Пришел сюда. Взял это. Побежал. Взял, взял. На Е e переключился. Где же вы были раньше с этими кнопками QE, Разлил. Бросил. Взял. Да, взял, взял. Пошел, пошел, пошел. Открыл, пошел. Взял. Все, матери до сих пор нет. Это отлично. Давай, давай, давай, давай, давай, идем. давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Ага. Ага. давай, побежали. побежали давай, давай, давай, давай, давай, Отлично, попалось. Надо было чуть-чуть пониже все-таки оставлять ловушку следующий раз. Кажется, я знаю, что надо делать. Надо эту разбить. Базу. А, вот как раз патрон для другой яка. Блин, да я так и не успею. Ну ладно, бежим. Раз, два, три. Ага, хорошо, допустим Сестру бы только не убить Подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди И чё, блядь? Так, ну давай поговорим, допустим Давай, вот так Так. Но Ну сейчас раздают, мы это уже поняли. Я куда-то не туда патрон садил, бля. Умри, улиточка. Блин, ну е же.. Ну ладно, пофиг. Ждем, когда это произойдет. О, произошло и сразу же лицо появилось. Но ну, он мне говорит, рестартит сразу. Ну, пойдем, ладно. Так, а что, куда нам можно еще сходить? Отстань. Понятно. Пошел нахуй. Ну, да, понятно. Вот здесь вот внизу что интересно. Справа. А куда мне тогда дробовик девать, я что-то не пойму. Может быть, мне вот этого надо убить? С дробовика? Пока не могу понять, как мне сестру спасти. Блин. Это меня прям аж прям расстраивает. Я прям додуматься никак не могу. Если думать, все пока что происходит в, одно, в одной квадратной точке. Тем более прям отправной квадратной точке. И как бы в любом случае это все, ну, как бы надо делать прям реально быстро. И нельзя, чтобы еще энергия полностью тратилась. Потому что если она полностью потратится, надо ждать, когда она полностью восстановится. Иначе это прям сразу же проблема. Ну, то есть здесь я, в принципе, успеваю. Все, котик все вырезал, Все, красавчик. Здесь я дропаю и побежал. После чего? Я бегу за ловушкой. Тихо, тихо, тихо. Да, брось. Все. Беру, беру, пошел. Матери еще нету, значит все нормально. Ну вот здесь бросаю и побежал. Беру, это говно сюда попадает. Подожди, подожди. Нет, ладно. Потом бегу с топором. Топор мне для того, чтобы открыть у матери дверь. Ну допустим беру дробовик, хорош, бегу сюда, потом бегу сюда. Естественно мне падает патрон дробовик. Естественно я думаю, что мне надо все-таки вот сюда сжать, но нет, дианина не ломается. давай, допустим. Ну, поможем ему, ну, ладно. Возьмем его с собой. Подожди. Убери, убери из рук. Убери из рук. Так, ладно, я понял. Но сестру мы, конечно, не спасли. Допустим, пока будем смотреть на чем-нибудь другим. Ага. Можно мать убийцы пора. Подождите, кстати. Понятно, стульчик не ломается. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. А может быть... Подожди. Может быть... Нет? Нет? Вообще никак. Отойди лиф стал этот тварь блин а куда мне дробовик нужен крысу все-таки завалить или может быть ее топором добить можно то есть она попадается в капкан ее можно добить топором блин что-то сложно слишком для моего маленького ума еще куклы есть тоже не забываем. ну Но... Что у нас еще можно уничтожить топором мы пробовали стол ничего не получилось фиг но ну, мы попробуем в принципе о дверь вот там лицо кстати видно из окошка я только сейчас это понял Так, все теперь вниз. Так, мать еще не пришла, хорошо. Так, примерно вот здесь. Вон он там личка видно, по-крайней Ага, допустим. Ждем, ждем, ждем, ждем, ждем, ждем, ждем. Да, можно добить, все-таки, отлично. Мы его добили уже сразу минус одна проблема. После этого мы можем прийти к матери. Ага. Потом, естественно, взять дробовик. Да, пусть, если так. Понятно, я понял. Так, у нас есть топор и дробовик. На что потратить дробовик? Хер знает. Но он есть. Тут пока никого нет. Никого. А, кстати, шар для боулина. Дайте хоть попробовать. Отлично. Ага. И чё я взял? И чё я взял? Что это? Arrowcase okay, твоим. Бля, она уже играть начала. Да, я понял, что кушать пора. Ага. Блять, я должен это все так быстро сделать? Интересно. Так, мне нужно получить топор. Правильно? Правильно. Чтобы успеть получить топор, нужно сделать достаточно много действий. С топором... А, шар для боулинга. Это у меня будет больше, чем... А, нет, топор мне все равно нужен. То есть и шар для боулинга мне нужен, и топор мне нужен, как ни крути то есть, в принципе, эти три действия, которые я делаю, последние публики, они мне все нужны. Ну, что могу сказать? Главное сейчас вот энергию теперь не профукать полностью. Разливаем, бросаем, берем, переключаем, берем. Бежим, бежим, бежим, не тратим энергию полностью. Берем, бежим, проходим, ждем. Ждем теперь. Все, опять бежим. Нет. Вот так мне нравится Пофиг, даже если все очень плохо Отлично, нельзя энергию сейчас потратить полностью, ждем Так, отлично Вот здесь бросаем, отходим, бежим Все, берем топорик, ты попадаешься, тварь Тебя мы добиваем, отлично Шар для боулинга где? Вижу Бежим, бежим, бежим, бежим Топор За дробовик потом разбираемся Потому что мне нужно сначала Вот так вот сделать Вот так вот сделать, отлично Возьми, сука Так, отлично Отлично, отлично, я успеваю вроде бы Ай-яй-яй, прям все это самое Да куда ты, б твою мать? Да ебать, да сука. А, давай, давай, давай. Да чоп тебя? Да урони ты ее! Отлично. Фу. Так, там там пожар. Там пожар, ёб твою мать же будет, точно! А как? Чем потушить? Чем потушить огонь? Часики тикают до тех пор, пока огонь не загорелся. Видите перевернутая картинка? Что-то... Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Хорошо, хорошо. Я думаю... Что ты думаешь, что у меня тут это самое? Что это такое? Так. Не-не-не. Отлично, я унитаз еще разбил, очень даже вовремя. Так, он что-то слетел. Ну, часики. Ой-ой-ой. Да ты чё? Да ты чё, коврик? Ах ты ж, блядь, все. Ой, да и хуй с тобой. То есть, допустим, я, в принципе, сделал правильно. Но мне теперь надо подумать, как набрать воды. Молоко мне в любом случае надо разлить Сто процентов Хм Молоко мне в любом Случае сто процентов надо разлить Как мне потушить свечу? Очень хороший вопрос Ну прям реально хороший вопрос Точно, я знаю как потушить свечу Почему я сразу не догадался Взять вот эту вот, вот эту вот Тихо. Бери, пожалуйста. Там же, там же капает, блядь. Мне же хватит там воды, чтобы это самое. Чтобы потушить свечу. А ч я сразу об этом не подумал? Ну ладно. Блин. Плохо поставил. Да, блядь. Вот так вот, отлично. Так, дальше что мне надо? Уронить и получить эту самую ловушку. Отлично. Сейчас мы можем полностью энергию потратить, а потом дойти пешком. Так, отлично. Только половинку энергии. Сейчас эта тварь попадается. Отлично. Опять же-таки только половинку энергии. Бежим дальше. Ай, нос чешется! Блять, тут-то так не работает! Пауза так не работает. Представляете, что у меня есть? Шар для боулинга и эту дрянь. Так, поехали. Отлично. Теперь бежим. Да куда ты его роняешь? Вот сюда да, роняй. Ага, бери, бежим. Так, берем э, рогаточку, берем. Бежим быстрее, пожалуйста. Давай, давай, давай, давай. Давай, давай. Ай-яй-яй-яй-яй. ай яй яй яй Пауза, пауза. Надеюсь, что пауза. Хотя нет, мне просто очень важно, достаточно звонок звонит. Но это мы потом разберемся. Да блять, Да блять. Ой, надо еще запомнить, что надо подальше отходить. Так, я знаю, ты там будешь плакать, сейчас все такое... Ай-яй-яй-яй-яй, надо мать ждать. Так. Как только надо делать третий бутерброд, можно забирать. Все, побежали. Она просто не подскользнется. Да понял я, понял, сейчас поем. Так. И что мне это вот? Вот так вот? Отлично! Так. Теперь что дальше делать? Ну, я на всякий случай поставлю, как бы. Так, там появилось это самое. Ну, там... Э... Так, теперь надо унитаз пойти разбить, я думаю. Блядь! Точно, унитаз еще надо разбить, потому что она пошла в туалет после этого. Ой, сколько всего-то надо. Секундочку, сейчас вернусь. Так, ну что, давайте еще разочек. Так, значит, из тех действий, которые я выполнил, нужно успеть реально побыстрее постараться. Еще и добежать до туалета, блядь. Не возвращая обратно вот эту херню. Блин, а еще мне надо сделать так, чтобы мать не подскользнулась. Потому что если я ее слишком рано заберу, там будет лужа, она подскользнется и умрет. Блин, это все прям, прям проблематично. Ну Ладно, пофиг. Давайте тогда уже это самое. Как это сказать-то? Попробуем ее сразу забрать. Может быть, там уже не успеет найти. Может быть. А может и успеет. Но надо будет сейчас посмотреть по таймингам. Как раз это будет все понятно. Да куда ты? А, все, нормально, нормально, нормально, нормально, брось. Так, все, нам, нам за топором. Нам за ловушкой, потом за топором. Отлично Главное, что он не успел раскрыться Потому что если бы я стоял в момент, как он раскроется Это было бы фиаско, конечно, немножко Так, все, теперь не тратим энергию Идем, идем Вот такими перебежками Добиваем эту тварь Отлично Не знаю, думаю, я ее должен убить, чтобы она не сломала этот самый, какого его Ловушку, короче Отлично Блин, я всю энергию потратил Ну ладно, пофиг Бери Отлично, бежим, бежим, бежим Так, у нас есть еще шар для боулинга Но, в принципе, сейчас я очень даже хорошо успеваю Так, теперь меня надо где-то здесь Отлично Я, конечно, всю энергию потратил, но ничего страшного Ну, давайте заберем, пофиг Посмотрим а может быть ее еще и вернуть можно будет. То есть я сейчас ее собрал, подхожу, выливаю, бегу обратно, прям бегу, блять, бегу. Блять, а лучше ты нет, похуй. А, она просто не успела набраться. Все, бежим, бежим, бежим до туалета. Она опять же-таки как раз-таки не сможет сходить в туалет, потому что нас уже там убивали. Дробовик, наверное, нужен для червя, может быть. О, отлично. Берем, берем, это все может пригодиться Так, что у нее в комнате? У нее в комнате вроде ничего нет Так, бутерброд, зачем нам... Блять! Зачем нам бутерброд? Блять, там эта тварь... Топор сломался Так И что не так сделал, получается? У нас есть рогат, уточка Блин, ну что-то сейчас все равно произойдет Бля, что-то произошло все равно. Ч ⁇ произошло-то? Ну, мать вроде живая. Ну, винишка пьет. Ч ⁇ не так-то? Ч ⁇ я не так сделал? Ч ⁇ -то я не понимаю. Блин, у меня терраковер не даст так спокойно жить. Я не могу им ничего сделать, из-за здесь этот ебаный ковер. Надо цвет хоть включить. Топор еще почему-то сломался. А, еще и кто-то свет выключил. Ну, давай с тобой поговорим, так уж и быть. Так, подождите, вот это сейчас что-то про сестру. Это, возможно, что-то важное. Я просто так смотрю, мне кажется, он нам, нам дает подсказки, если честно. Ну, это я так предполагаю, по крайней мере. Мне жаль, твоя сестра, она была немного подавлена. Блядь, она, походу, реально суициднулась. Сейчас ей нужна ее старшая сестра больше, чем как никогда. Не спускай с нее глаз, сделай, она почувствует себя такой счастливой, защити ее. Я понял. Опа. Чего? Ну, переведи мне, блядь. Ну! Сука! Ладно, блядь. Тварино, так будет быстрее. А чё за рука-то, я что то не пойму. Ой, а так он переводит пиздец руку. А глазкам он перевести не хочет. Мне. О, не обращай внимания, юная леди. Ах ты, тварь, ебаная. Взял мать с Вот для чего нужен дробовик. Блин, ну... Пошел на охоту. Ой! Да не, я такая. А как я спасусь от этой, блядь, херабора? Блин, значит, еще следить за сестрой надо. Ой, как тяжело, я прям не успеваю Ничего, так, ладно, допустим Даже если я сломаю унитаз, можно с ней поговорить И не спускать с нее глаза Ну, в принципе, с водой и так далее Мы успеваем А как она себя суицидит Интересно стало наверное. Хм Ну, отец первый на фотке пропадает Что бы я ни делал, он все равно пропадает первый на фотографии а то, что эта тварь свою ручку там использует, блядь, это, конечно, сильно. Шш. Да не щукай мне тут. Напугать меня хотел. У Меня уже попугался пару раз, спасибо. Ты думаешь, я что, сюда я так просто пришел? Ну, чисто, фактически, да, просто. Так. Так, я думаю, этого нормально. Здесь нормально. Так, что мне там Сейчас на всех прям парах бежим Так, нормально, нормально, хорошо идем Так, теперь опять на всех парах, потом на всех парах Потом эта тварь попадается, мы ее убиваем, добегаем Отлично А чем мне еще надо? Топор есть, все, все есть, отлично А, ну то есть, в принципе, голову мы этой твари отрубить не сможем Потому что у нас топор Блин, но тут еще и дробовика надо как-то зацепить. Отлично. Ну, тут да, тут надо дробовик цепануть, потому что мне надо, получается, и за сестрой следить, блядь. А если дробовик не цепану, мне потом эта дряная херня будет ждать до последнего. Отлично. Сестра даже прийти еще не успела, представляете? Вот это круто. Так, берем. Идем сюда, бежим. Она сейчас увидит сразу расплачется, конечно. Так. Так, подожди. Отлично. Да ты-то отстань от меня, ёпта. Ну ладно, похуй, я патрон все равно взял. Так, теперь не отходим от нее. А, мне надо унитаз разбить точно. Наш туалет, по-моему, пойдет. Как ни крути. Ага, спасать. Так, что не так? Ну, что тебе не нравится-то? Подожди. Топор сломался. Так. Допустим. Ну чё не так-то? А, я понял. Нет! Взяла и повесилась, блядь. А как мне ее спасти-то? Нет. А как? Как я должен был ее спасти-то, блядь? Сучьи попрохи. На уточку брать. Интересно, а если я вот так вот сделаю, бля, я реально остановил. Так, подожди. А, ну ты типа поможешь мне, да? Он там по-моему сейчас будет говорить. Так, что случилось? Что там дальше? Ой, я забыл прочитать. Ну ладно, вам нужно это усложнение? Она что-то типа этого сказала. Типа вы возьмете меня на руки. Ну допустим. Но коврик мы смогли остановить. Блин, может быть ей кукла нужна была? Я пока не понимаю, зачем мне эта кукла. Но допустим, ковер-самолет я смог остановить. Блять! На него вообще наступать нельзя, я понял. Я вижу тут улитка на картинке. Я мог, возможно, ее перенести туда, к этой картинке второй. Может быть, подсказку получить. Ну, ладно, давайте, последняя попытка. Последняя попытка. Фух. Бля, что-то время тянул, да, стоял, тупил. Надо было прям сразу как шифтануть, бля. Ну ладно, последняя, реально. Я пока думаю, как сестру спасти. Я просто в голове перебираю вот эти вот варианты, по которым можно спасти сестру. Так, ну мы, в принципе, уже знаем, что боулинговский шар надо бросать в случае чего вот куда ты бросаешь -то? я прям что то даже затупил так так так Блядь, возьми пожалуйста брось нормально отлично так чем мне там дальше надо заходи бля я что-то все так долго делаю сейчас мне прям из-за того что у меня мысли совсем о другом сейчас теперь не могу сосредоточиться на том что мне надо делать но даже если я заберу... А, капкан забрать нельзя, все, я понял Я не понимаю, зачем мне топор Но даже он потом ломается, когда на него переключаюсь Так, вода Забери ее сразу Блять, а нахуй я ее забрал, там сейчас сложно течет Ну, и сука Вы Тупой, блядь, у меня уже все в голове все мысли Потому что перемешались, блядь Да я не успею, нихуя Сука Да, блять, ебаная хуета я еще энергии нихуя нет, блядь. Да я не успею, блядь. Даже вот она бы как бы медленно бы не шла. Я сам на нее уже тогда прокинут, блядь. Ну, ⁇ твою мать. Да похуй. У меня... Так, у меня тут водичка есть. Хм. Ну и чё, блядь, и что мне делать? Ну, допустим, сестра все равно умерла, допустим. Но я потушил пожар Да-да-да, хорошо Пойду с дробоюком скоро. Или там уже все, пиздец, Ну там уже пиздец, блядь yeah. Ладно, у что-то надо подумать Может быть я запишу следующую серию, если я что-нибудь придумаю, надумаю Я пока один поиграю там какое-то время И будет видно, смогу ли я что-то исправить или нет А так спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх Если есть идея как пройти дальше, вот я на моменте застрял, да Пишите в комментарии, и уже, естественно, я буду все пробовать, и, может быть, дальше до меня дойдет до самого. Мне бы хотя бы вот этот вот момент перешагнуть. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, при логотике для обзоров также на Телеграм, ссылочка в описании. Пока-пока.